Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Салимов, и я побывал на сеансе регрессивного гипноза у Марины Демидовой, который длился примерно полтора часа. Я хочу сказать, что это первый такой опыт у меня в жизни, работы с такой техникой. Марину я знаю как профессионала уже не первый год, но конкретно со мной работа была проведена в первый раз. Марина профессионал своего дела, она делает его очень мягко, мастерски но очень искусно, и ощущение, которое я испытал в процессе нашей совместной работы, это глубокое очень погружение в себя, и я понимаю, что вот только взгляд профессионала со стороны может определить, что приоритетно менять в первую очередь, где вот самые большие колючки внутри нас, там в подсознании где-то сидят, мы с Мариной прогулялись далеко назад в моей там, прошлой жизни, что очень необычно само по себе является практикой. И ощущение вот этого глубокого погружения, точных мест, в которые Марина попадала, направляя своим, ну вот своими словами, своей речью, я понял, что с Мариной стоит работать. Я понял, что она может далеко очень глубоко копнуть, найти вот причину, Которая является, ну, которая мешает двигаться вперед. И благодаря Марине у меня получилось двинуться с мертвой точки. А это самый главный результат, да? В любом деле нужно вот первый шаг сделать, а дальше она начинает как-то набирать обороты. И у меня именно так и произошло. За что, Мариночки, спасибо огромное! Искренне вам ее рекомендую. Спасибо вам за внимание. Пока-пока.